Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и вы на канале Вести Волкон, где мы рассказываем о вере, традиции, наследии предков, о технологиях, которые были ранее. И у нас в гостях сегодня Александр Колтыпин, кандидат геолого-минералогических наук и исследователь древних цивилизаций. И вы узнаете множество интересных фактов о нашей истории подписывайтесь на наш канал и мы начинаем здравствуй александр здравствуйте расскажи пожалуйста как ты пришел к исследованию первую ну коротенько что побудило тебя исследовать вот этот период времени и вообще Какие интересные открытия ты сделал? Мои, наверное, еще студенческие годы, когда я участвовал в геологических экспедициях, потом mm -hmm. первые мои геологические экспедиции, когда я видел в отложениях так называемые э, железные конкреции, mm -hmm. которые на самом деле были вовсе не конкреции, а металлические какие-то банки, куски проволоки, э, куски каких-то стержней металлических. Когда я увидел скульптуры, э, которые считались природными образованиями, но они совсем были не природными, mm -hmm. а явно изваенными какой-то древней цивилизации. А где были? Экспедиции в каких местах? Экспедиции были в разных местах. Преимущественно Камчатка, Чукотка, О, Средняя Азия, вот была Урал. Это, то есть это наша территория? Да, наша Урал. территория. То есть я в свое время объездил весь мир. Это и интересно. страсть к древней истории, к восстановлению обстановок прошлого, она так и осталась во мне на многие годы. Это ты, можно сказать, свидетель тех артефактов, которые сохранились на нашей матушке-земле в виде материальных остатков древних цивилизаций, правильно? Ну Некоторые находил я, да, и даже по моим следам, например, когда я ездил уже в экспедиции, свои потом стали, mm -hmm. после того, как я уже стал больше истории, археологии заниматься, mm -hmm. когда находил, например, парные колеи от колес на транспортах, меловых, неогеновых отложений, следы людей среди следов динозавров, по моим даже данным, ездили и другие исследователи, вот это Канада, здорово. Израиль, там Швейцария, из разных стран, когда узнавали. Вот интересно, да, это, это вообще фундаментальные, видите, открытия, которые... Ты увидел лично, подтвердил, что это есть, видимо, сфотографировал а, как свидетельство. Расскажи еще, где, вот какие интересные факты ты обнаружил и в каких местах. А когда я ушел из геологии... А уходили в какое-то время все, поскольку у нас ситуация изменилась, Не платили и, деньги, и геологи да? перестали быть нужны, и когда да. я через некоторое время стал заниматься археологией и историей, я уже стал организовывать свои собственные две примерно экспедиции в год, у -у -у. весной, осенью, а иногда даже было три экспедиции, объездил. Это с какого, прости, года? Это где-то с 2010 года. Ага, понятно. Объездил э, многие страны Европы. Это Португалия, Испания, Италия, угу. Сицилия, Сардиния, Болгария, э, Мальта. Угу. Э, также много очень раз приходилось быть в Израиле, Иордании. Вот. Ну и по востоке там Шри-Ланка э, смотрел территорию. Естественно, угу. наша страна Крым-Кавказ. Первое, что поразило, во-первых, э, вся европейская часть, вся азиатская часть, они невероятно похожи. Альпийско-гелмалайский поезд. Угу. Там широко развиты... Я как геолог могу назвать этот термин, так называемые неогеновые поверхности выравнивания. Mm -hmm. Что это такое? Это древняя суша возрастом примерно от 15 до 5 миллионов лет, которая сохранилась практически в неизменном состоянии. Mm -hmm. Да, она разбита разломами, она покрыта корками выветривания вторичных минералов, но она сохранилась, и это загадка, которая предстоит разрешить. То есть, фактически, мы видим, когда ходим по территории той же Испании, по территории той же Болгарии, мы как бы видим мир неогенового периода своими глазами. За 5 миллионов лет неизмененный. За 5 и за 15 миллионов лет но, там очень много. В Турции очень много таких мест. Угу. И... Что поражает? На этой поверхности вора, на этой древней суши мы видим в огромном количестве так называемые парные колеи от проезда э, транспортных средств. Конечно, это никакие не телеги, я уже и на, на своем много раз обсуждал это, и статьи писал, и специалисты подключались, которые и водители, и специалисты по производству автомобилей, все пришли к выводу, что это автомобили, причем расстояние между колес разное у них, расстояние, ширина э, шин разное у них, то есть это э, какая-то цивилизация, которая обладала и грузовыми, и легковыми автомобилями, причем даже восстанавливался облик, как они выглядели, с независимой подвеской были, и, и, типа что то мотоциклов одноколесные, mm -hmm. одноколейные, что-то велосипедов. В Испании, например, в одном месте видел узкие, совсем колеи парные, типа вообще даже детских колясок, которые вот так объезжена вся территория. Рядом с ними мы находили в большом количестве отпечатки ступней людей, отпечатки ступней каких-то карликов, то ли хоббитов, то ли гномов, mm -hmm. отпечатки людей трехпалых. Я их называл тролли или какие-то змеи-люди. Mm -hmm. mm -hmm. Отпечатки вот такого вот размера великаны. И причем, что характерно, отпечатки тех, которые я назвал людей, размер они имеют от 35-го где-то до 46-го размера, они в основном обутые. То есть, это не какие-то дикари ходили, а в обуви, как современные. Мужская, женская обувь. Причем восстанавливаются, даже у меня есть снимки, которые я показывал. Женский туфель, современный отпечаток в снегу, отпечаток в грязи. И вот тот, тот ископаемый, они невероятно похожи. То есть это какая-то цивилизация была, которая ходила 15, 10, 5 миллионов лет назад, такая же, точно как у нас. Вся историческая наука может плакать, наверное, над этими фактами. Что самое интересное, меня пытались многократно, в течение нескольких лет, академические ученые э, заходили на мои страницы в соцсетях, на мой форум, пытались так. меня вывести, как говорится, на чистую, в, на чистую воду, показать, что я обманываю. Но в конце концов все уходили, потому что они не могли... Возразить, возразить тем фактам, которые да. я им представлял, потому что да. им действительно возразить нельзя. В Испании, в районе Бургаса, в области развития динозавров, мы встретили, следы динозавров пересекает такая же парная колья угу. от проезда автомобиля. Рядом находится еще одна парная колея, то есть уже возраст у нее 120 миллионов лет. Каким методом определяется возраст данной колеи? Очень легко, и, геологов, и, и для геологов не удивительно. Берется геологическая карта, а в Испании они вообще открытые. В Турции в то время тоже были открыты, угу. когда я ездил. Колеи могли проехать только когда... Порода находилась в рыхлом, в мягком, ну, в мягком состоянии. состоянии. Это да. и характеризует возраст этой породы. Если мы видим, например, нижний миоцен, или средний миоцен, или аптский век, или альпский век, он и датирован в определенно сколько миллионов лет назад, и возраст от того был калий. Потом идет затверждение окаменение этой калии, и так она доходит до нашего а -а -а -а -а времени. Вопрос. Метод которые используются для определения датировки <связывающие> их несколько эти когда их изучали геологи, когда они составляли геологическую карту, они использовали как абсолютную, так и относительную хронологию. Относительная – это ископаемые останки. Какие моллюски, какие растения находятся в этих плоях если они континентальные. Если морские, какие моллюски находятся, какого возраста. Достаточно формениферы, микроорганизмы, радиолярии. Достаточно хорошо разработано, специалистов много по этим направлениям. Абсолютное это определение Абсолютного возраста по свинцовому методу, по аргоновому методу, ну, по, по разным методам. Благодарю тебя, Александр. Это очень интересные факты, ты э, нам поведал. Уважаемые друзья, в следующем эфире мы расскажем с Александром, вернее, Александр расскажет о событиях, произошедших около 12 тысяч лет назад. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. До свидания.